Да, ей спасибо. Я и так слышу. Ты, главное, не сломай там ничего. <смех> Жду тебя здесь, Лара. Всем привет, на связи мистер Офисерк, и сегодня мы продолжаем играть в Ларри Крофт в игре Shade of the Tomb Raider. Итак, мы остановились в прошлый раз вот на входе в эту пещерку по основному заданию, сюда, но в прошлый раз мы также помогли местному жителю, мы разобрались с разбойниками и спасли этому человечку, которому помогли сына. Вот, сегодня мы пойдем в пещеру, не знаю, что там будет дальше, но перед тем, как пойти, я думаю, стоит посмотреть, что у нас есть здесь. И сразу я вижу, что у нас тут есть вот Такая вот потрясающая штука. Давайте посмотрим, о чем тут будет идти речь. Так. Ичуанский Куэраги, язык. Бог луны у инков. Он не относился к числу главных богов и поэтому у него не было жены. Здесь рассказывается о том, как он превратил свою сперму в фрукт, и богиня Кавелияки съела плод и забеременела. Эта беременность стала неожиданной, ведь кавильяки была девственницей. Но когда родился ее сын, он сразу раскрыл тайну отцовства, потому что немедленно пополз прямо к Кунирае. Кавильяки сочла таким унизительным, что отец ее ребенка незнатный бог, что вместе с сыном бежала в Перу, где они превратились в скалы на побережье. То есть, ей не понравилось, что он такой малоизвестный, и благодаря этому она стала камнем. М да... Такое никому не пожелаешь. Так, и у нас есть, смотрите, торговец. Я думаю. Я думаю, нужно. О, прикольно, здесь был ход. Будем теперь знать. У меня неплохой товар, если надо. Я думаю, нужно с ним немножко Здравствуй? переговорить у и продать есть, что то, что нам сейчас не нужно. А это у нас золотые слитки в максимальном Встречный количестве. Так, веточки давайте продадим штучек 10. Держи. Так, перышки, если надо найдем. По травам я, если честно, вообще не знаю, зачем Держи. они мне. У нас есть супер пупер одеяние, отличный выбор, которое прям, ух, как меня спасает. Держи. Так, по грибам у нас, как мы видим, Отличный выбор. не все так хорошо, ну а все остальное я не вижу смысла продавать. Покупать мы тоже ничего не будем. По патронтажу у нас вроде все окей, более менее. Так, черный порох найти в поселениях людей, используя создание взрывной эмунации, улучшение оружия. А вот эта штука, по-моему, нам была нужна. Но давайте Привет, не будем тратить бабки со временем, я думаю, мы эту штуку найдем и потихоньку, потихоньку улучшим. Так, давай поговорим с тобой. Я слышу их зовы из-под земли. Голоса старых богов. Тебе просто нужно Ужас. отдохнуть. Понял, да? Отдохнуть тебе нужно. Так, ну давайте зайдем сюда. О, а мы тут не одни, однако, да? Или одни? Но тут какие-то эти тоже. Стены интересные. О, о. А ты-то как сюда пришел? Посмотри. Так. Ишчель и чакчель. Близнецы сходятся вместе. Ммм, знакомая штука которого мы как-то искали. Хм. Опа, А Ларка походу что-то нашла. Лара. Ох ты что? ж я. Сказали, не я не ломаю, я восстанавливаю оригинал. Ооо. Нифига себе. Так и что у нас здесь написано? Близнецы сходятся, прежде чем ступить на тропу живых. Угу. С ней Ничего не понятно. Как с той в Это путь к храму жизни. Я буду здесь. Вдруг найду. Хорошо. Опять ты, блин, зелебоба. По-другому тебя и не назовешь. Эх, придется одному все. Придется одному все делать. Да. О, как. Фига себе. Я думаю, Эбби не обрадуется тому, что мы сделали, к сожалению. Близнецы. Жизнь и смерть. Иона, я нашла храм. О, как красиво тут, шикарно. Черт, Тринити уже здесь. Пробиваются. -да. Походу нас опередили. Зайду. Ну что? Есть у нас тут что-то вкусное? Нет, походу, да? Так, я понял, сюда смысла выходить нету. Потому что у нас... перс у нас замедляется, так, ныряйте оп бульк так давай ныряем о золотишко сразу мы его заметили так не зря мы напродавали сейчас опять карманы золотом набьем так давай всплывем лара так ну тут я думаю ты явно не не сможешь никуда пробраться Давай мы с тобой посмотрим, что тут еще есть. Так, ну, тут у нас травка и ящичек. О, мы можем копать. Так. Шикарно. Так. Что тут еще есть? Еще тут есть у нас... Так, все, сундучок мы забрали. А то мне показалось на мгновение, что... Нифига мы его не забрали. Но походу забрали. Отлично. Так. все, тут больше ничего для нас нету такого вкусного. Ну да, однако Меха нету. Так. Офигеть. Давайте нырнем. Да, командир? Куда ж без него-то? Никакая операция не пойдет без него. Так, ешечка. Забираем травку. Потом продадим. Купим побольше пушечек. Так. Что у нас тут? Так, мы, наверное... О, она у нас сама нырнула. Так, вот сюда, наверное, да? Так, у нас тут травка есть. Опа-опа-опа-па. оказались слишком тяжелыми и резкими. Но с лодкой, думаю, проблем не будет. Здравствуйте. Хорошо, что ты тут. У нас проблема. Опять генератор. Займусь. Так. Ну правильно, что мы спрятались. Так, теперь нужно сделать так, чтобы нас. Не увидели. Так, подождите, Лара. Так нам для Блин. Мы несколько а вот это плохо. У нас нет, к сожалению, пушки, которая бы стреляла тихими потрошками. Так, давайте его сейчас. Заберем. Да. Отлично. Давайте его... Нет, нельзя, да? Черт, как же я устал этих так. Не нравится мне Твой друг ушел покупаться. Кто-то думал. Нужно осмотреть местность. В смысле? Че это вы тут? Взвелись. Так за ним смотрят. Тут никого нету, никого нету. За мной стреляйте без предупреждения. Так долго ты тут будешь стоять? Держись, ларка. Сейчас с ним не то-то. Ах -то. ты ж гад! Зараза увидела? Я хотел постылся у вас прикончить, но походу нет, да? ой ой ой валим отсюда так наша лодочка Хе. типа не тратьте патроны есть говорит потеря А где вы там ходите. Сейчас выйдем. Ларка, прыгай! Так. Блин. Подстрелили нас немножко. Я же хотел его прям этот с выступа забрать, но нет. так, давайте аккуратненько тут поднимемся так умри блин, жалко не в головы, но Ну да ладно так чуть я тебя не могу осмотреть ты чё избранный ты походу осмотрели моего Так, по патронам у нас все идеально так перышки жирочек так дерево а я одного не помню я в воде все забрал все ли я в воде забрал так давайте посмотрим может быть еще что-то можно взять я тут пытался с ними разобраться и мог что-нибудь допустить из виду тут по моему где-то можно было купать так, давайте карту посмотрим О, там у нас какая-то еще меточка появилась так окей но ну, тут я помню можно было где-то копать о, вот оно место. Копаем. Так, подыши. И давай еще поплаваем немножко. Так, тут у нас. Неужели ничего нету, а? Ну, походу, все. Все, что можно, мы взяли. Блин, не получилось по стелсу, а я так хотел. Жаль, конечно.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 Да, здесь есть база Тринити. Ооо. О, А это и не он был. Хорошо, давай до связи. Так, ну что, у нас еще журнальчики есть. Отчет Крофт. Юная Крофт более активна и менее рассудительна, чем ее отец. Она умна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 все и все так тут По я даже мире, я напала на след М -м, даже не знаю если доминги справ я должна добраться до ларца 1 даже не знаю что тут можно взять и прямо улучшить Ой, да Можешь вот эту взять? Будем больше получать ее опыта. А? Давайте возьмем. Ура! Так, предметы. Пестики я хотел поменять. Тут что-то у нас совсем не то происходит. Так, был у нас вот этот, да? Давайте посмотрим, что мы теперь можем тут сделать. А можем тут сделать дульный тормоз что повысит точность. М -м -м -м. Еще вот запилить. Оп. Так, да, давайте. И запилить мягкий спуск. Повысит скорострельность. Так отлично теперь можно не пользоваться этим пистолетом дальше <laughs> профит так ну и как бы папа по -по побрели мы дальше что тут еще сказать так тут есть вот еще дерево нас к чему-то готовят ох я шум Никто не войдет и не выйдет. Я Нас знаю, серьезно к чему-то да готовит. За понимание мне не платит. Когда сюда прибудет разведка, может быть нам что-то расскажут. Так, нам предлагают грязью помазаться. Я думаю, это хорошая идея. Мы будем менее заметны. Так, может быть тут где-то что-то еще есть, чего мы не видим? Но нет, да? Так, не дают нам туда хорошо посмотреть, так. Ну, значит, надо тёпать. Так. Арменин, да елки, блин. Все перекрыто. Три человека, и как они нас еще не заметили? Мы почти на месте. Все точки входа закрыты, баррикады почти установлены. Почти недостаточно. Немедленно оцепить периметр, чтобы муха не пролетела. Принесу. Успокойся. Чёрт возьми, она на нас охотится. Господи, надо все здесь осмотреть. Ага. Сюда он бежит. Только ты прикрой. Так, где вы там? Ага, их двое, получается... Открывайте фланги! Это лишь вопрос времени. Поиск не дал результатов. Сейчас даст. Не беспокойтесь. Всё. Ах ты зараза! Нифига он. Нифига ты. Живой, а? Капец, я его бью, а он вообще никак не бьется. Уворачивается в паразит, а? Я уж думал все, коня Конь здесь двину, но нет, что-то меня спасло. Вопрос что? Блин, тут можно было по стелсу типа туда идти, но ладно. Что-то у нас сегодня стелс не прет, к сожалению. Так, ну и.. Ага, тут у нас бутылочки. И человечек, которого мы еще не осмотрели. Так, нам дали потрошки. Э, бутылка. Бутылка, давайте возьмем.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 Мы на все слишком остро реагируем. <соррех> <соррех> О, -о, -о, О. Минус раз. Понял. Ну что, гада? Gada. Ох ты ж, лки. Я думаю, пистолет лучше взять. Что же здесь не так? Ладно, заработал. Так. Может быть, там? может быть там? а может быть здесь. Может Еще один такой же, гад, я а? Я Умри. Ты и я. Ты... Все что ли? Фух. Ну вы офигели, блин. Ребят с ножами посылать, это... Это вообще негоже. Некрасиво. Так, кого-то мы тут еще пошлю... пощелкали, пощлепали. Ну, мало того коктейля мне понравились, конечно. По-моему, еще кто-то был, да? Не помните такого? Ладно, давайте пойдем дальше. Я думаю, здесь тоже можно что-нибудь будет собрать. Да, так и есть. Так, парнишка. Командир Рурк здесь. Ага. Он приказал и оцепить место раскопок за старой нефтяной скважиной. Хочешь узнать что? Да, посмотрю. Конечно. Что Рурк это был. Же, Лара. Когда Доминге Она всего кейджар. хочет узнать. Должно быть, они догадались, что нужно искать тайный город. Она всего хочет знать и узнать. Так, забираем. О, у нас есть бутылька, но я даже не знаю. Если мы ее сейчас возьмем, то она у нас тут вот упадет. Пускай пока постоит. Глядишь, она еще пригодится нам. Так, ну ч, у нас тут путь к нефтяной скважине, да? Предлагается. А я думаю, нам стоит на этом а, остановиться. Собственно, мы сегодня неплохо повеселились, почистили себе путь. Блин, брать, не брать эту бутыльку? Ладно, пожалуй, мы вот прямо вот здесь вот встанем и уже в следующий раз пойдем в эту скважину. Что ж, если вам понравилось сегодняшнее путешествие Ларкой вместе со мной, то обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и жмите на колокольчик. С вами был офицерк, всем огромное спасибо за внимание и всем пока!